параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. Здесь уже нет ничего. Трехмачевое судно Британии из Глазго. Черпио-крушение. от Патагонии. В Южном полушарии. Придите им на помощь. Или они погибнут. Нам нужно спуститься по 153 градусу вниз до 37 параллели. А кроме этого, здесь еще есть риф Вачусет, который открыт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 В Южном Тихом океане между 32 и 37 градусами южной широты собрались вместе несколько островов-призраков. Мореплаватели разных лет нанесли их на карты, но экспедиции, снаряженные в конце прошлого века, никакой земли в этом районе не обнаружили. Не нашли ее и спутники. Но некоторые рифы значатся на картах и в 21 веке. Например, морская британская карта, на которой мы рисуем черточки и кружки от 2014 года. Плотцаточка пришла в морду ветра. На 17-й день пути мы прошли 34-й градус южной широты и подбираемся к Южному океану. Чертила путь по 37-й параллели, как у Жюля верно. А мы сейчас где-то вот здесь? Да, мы сейчас приближаемся с севера в сторону рифа Мария Тереза. Но чуть-чуть еще до него не дошли. Сейчас еще два рифа пройдем. Эрнест Легуве и 1957. Потом немножко останется до 37-й параллели. Мы пойдем как капитан Грант? Да, как капитан Грант, только лучше, без кораблекрушений. А лучше как в Дункан пойти. Да, да, да. Уже чувствуется неспокойный нрав океана, и нас Андрюка уже пару раз облила с головой, пока мы ставим Бизань парус. Так же, как в предыдущей точке ничего. от просто поверхности моря. Не в попытке Сегодня погода лучше, чем была вчера. Это облегчает видимость. мы там въехали. За Ой. Вот здесь сейчас мы с вами видим только... Круговую панораму делаем. место Поэтому существование рифки названием 1957 называет альшизм. Здесь Ладунь, тебе причесаться бы, а то прямо морская бабайка у нас завелась, а вовсе не юнга никакая. 1957 году, Андрюх, где-то ж, как бы не с балды, обычно капитальные точки на карте. Экспедиция завершена. Риф с названием 1957 экспедиции не обнаружен. Вот такие нарезаются зигзаги, когда против ветра рубишься. А если уменьшить масштаб, выйдет вот такая сотка на опорных точек, схема нашего пути по Тихому океану. После выхода на 37 седьмой параллель мы пойдем по ней около полутора тысяч километров, а затем повернем к мысу Дворн, вот сюда. В общем, несмотря на то, что это седьмой фильм сериала об экспедиции, все только начинается. Заодно его готовы, И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно. Наслаждение битвой, жизни. Гром ударов их пугает. Ветра меняются, паруса приходится настраивать часто. Я жду. Чтобы понимать и прочувствовать, что это за экспедиция, ребята, вы должны прочитать Жулия Верна «Дети капитана Гранта». Вот представьте, пока мы сейчас возились парусами, оказалось, что мы только что прошли в миле от вымышленного Жулием Верном острова Линкольна, где разворачивается действие романа «Таинственный остров». Еще при прокладке маршрута Андрей отметил на карте эту мифическую точку, и сам факт, что мы проходим рядом с ней, уже пробивает до мураш. Существует таинственный остров, он был бы на месте оранжевой окружности в верхнем правом углу. Скромная черная двойная окружность – это наша Леди Мэрия. А крупные цифры утешают, что до земли совсем близко, всего 4992 метра вниз. мили до мифического рифа Эрнест Легуве. Ничего не видно, ни скал, никаких то изменений в характере волн. Будем смотреть под границей рифа, которая обозначена на карте обширнее, чем на самом деле. Там есть круг диаметром 5 мм. случай минус Вот та самая карта, на которой красной линией уже отмечен весь наш кругосветный путь от Европы к середине Тихого и оттуда по 37-й параллели к мысу Горн если карту приблизить, мы как раз увидим все рифы-призраки и, возможно, мели этого квадрата. Вот красивые голубые кружочки, это они и есть. Но даже современная карта не всегда отражает факт. Это видеофиксация того, что риф Эрнес Легуве... Никакой не риф Эрнес Легуве. Только что мы прошли центр вот этого вот... Круга. Этим кругом обозначен риф Эрнес-Легуве на нашей карте. Диаметр круга 5 миль. Координаты вот здесь видны, наверное. Нет, не очень видны. 35 градусов 12 минут. Это была волна южной широты. 150 градусов 38, 39 почти минут западной долготы. Диаметр круга 5 миль. И мы прошли его центр только что. Риф Эрнес-Легуве нами пока не обнаружено. Сейчас я приложу к этому спичу видеофиксацию панораму. Один из геологов предполагает, что, возможно, длительное время после извержения подводного вулкана, узкие пемзы, поросшие уже растениями и с гнездовьями птиц, Пожалуй, время, году, Еще раз идем под парус. Рифа Эрнес-Легуви экспедиции не подтвердила. Подтверждаю, не подтвердили. Продолжаем идти по Рифу Эрнес-Легуве, точнее, по месту, которое было обозначено еще в 1902 году Международной гидрографической организацией по докладу капитана Судна Эрнес Легуви. В данных координатах риф нами не обнаружен, и мы берем курс после прохождения условных координат рифа. первых мы берем курс на точку с координатами, которая обозначала этот риф в советском фундаментальном атласе «Антактика». Слезай обратно. После второй точки, где видели риф Эрнес Лебыве другой раз, не в тот, который открыт, мы пойдем прямиком к острову Табор. он же Мария Тереза. Документ слово в слово. 27 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из Глазго потерпело крушение в 1500 е от Патагонии в южном полушарии. Два матроса и капитан Гранд провели до острова Табор. Постоянно терпя жестокие решения, они бросили этот документ под 153 ⁇ чем? Градусом. Градусом долготы и 37 ⁇ Сначала градусы и потом минуты. 37 ⁇ и 11 ⁇ минуты. Широты. Придите им на помощь.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 Дуду дуду дуду дуду дуду